Дорогие друзья, сегодня у нас сразу собственно, две темы. Причем собиралась, я честно говоря, подготовить немножко другую тематику. Но, во-первых, уважаемый Серж Ларди подал такую идею насчет НЕВ. Он рассказывал о том, насколько популярен в Европе собственно, наш энергетический напиток и говорил о том, насколько молодых людей привлекает именно этот продукт. А далее на прошлой скайп-линии Марина задала вопрос. Я так поняла, что все-таки надо внести конкретику и как-то расставить акценты. Поэтому сегодня поговорим именно про то, что такое все-таки нело или «ниво», как, собственно говоря, произносит его по-английски, энергетический напиток это или еще что-то. Во-первых, хочу вам сказать, что, безусловно, мы все находимся под очень большим прессингом. Если сравнивать нас с нашими предками, то наша жизнь просто... Бежит, несется, и мы должны как-то поспевать в этом ритме, и стрессы и на работе, и у кого-то экзамены, постоянно какие-то опоздания, связанные с какими-то транспортными коллизиями, многозадачность, плохие новости, все это вносит свои э, коррективы в нашу жизнь, и безусловно в этом состоянии хронического стресса надо учиться жить и поспевать за всем. Поэтому, собственно говоря, энергетические напитки э, – это тема, которая звучит, хочу вам сказать, издревле. Если раньше использовались природные источники для того, чтобы улучшить, скажем так, энергообмен, повысить тонус, внимание, и для этой цели использовались и всеми известные чай, кофе и, э, собственно говоря, гуарана – растение, которое тоже богато кофеином и мате – это своего рода чай, и листья колы, и бобы какао, то уже начиная с конца 19 века появились классические энергетические напитки. Мы знаем все прекрасные Кока-Колу, и «Люкозейд» Великобритания Великобритании был сделан уже в начале XX века, далее Япония, и мы знаем, что японцы такие вообще э, достаточно энергичные граждане, любящие умеющие много работать, естественно, что они тоже люди, им нужен тоже какой-то вариант энергии. Э, в конце XX века появился, собственно говоря, прародитель всемирно известного бренда в Таиланде, и потом австрийцы уже его развили, до глобального уровня, и энергетические напитки практически захватили уже весь земной шар, но, тем не менее, их производство не останавливается, только нарастает по всем нам понятным причинам. С другой стороны, все уже прекрасно понимают о том, что это не совсем здоровое решение. При использовании стандартных энергетических напитков мы не можем даже говорить о том, что мы как-то поддерживаем здоровье, эмпатию, сохраняем молодость. Понятно, что это своего рода кнут для нашего организма, который заставляет выбрасывать запасы энергии для того, чтобы успеть выполнить задачу, не поспать, а все-таки, скажем так, ценой собственного сна и каких-то клеток нервных, клеток сердца и так далее, выполнить задачу, план закончить, там бюджет и так далее. И тем не менее, задача поставить вопрос так, чтобы и получить прилив бодрости и энергии, и при этом сохранить здоровье и даже получить какую-то пользу, она остается давно. Но хочу вам сказать, что фактически единственный вариант сейчас на рынке восстанавливающей формулы, содержащие антиоксиданты и натуральные соки именно. В таком количестве они, знаете, как 5% пишут в составе натурального сок, и там смотришь состав действительно 5% натурального сока. И при этом не содержащий консерванты и красителей, это именно продукт компании GNS, то есть напиток под названием NIVO. То есть это действительно здоровое решение в нездоровых условиях. Посмотрите, что происходит со стандартными энергетическими напитками – да, кофеин – это основной компонент всех энергетических напитков. Именно он помогает выбросить, собственно говоря, те запасы медиаторов, которые ускорят нервную передачу, усилит внимание и дадут именно тот заряд бодрости. Таурин добавляется в очень многие энергетические напитки, Таурин – это аминокислота, которая вырабатывается в нашем организме в таких умеренных количествах, но это достаточно распространенная добавка к энергетикам, именно потому что он еще и тоже ускоряет энергетический обмен. Одно время с передозировкой таурина связывали множество побочных эффектов от употребления энергетических напитков, таких как боли в животе обострение гастрита или язвенной болезни желудка, вплоть до нарушения ритма сердца. Поэтому, собственно говоря, несколько лет назад на Западе был большой скандал, связанный с энергетическими напитками, и все энергетики, содержащие таурин, были запрещены к продаже в странах Европы. Поэтому во многих энергетических напитках сейчас его нет. Аргинин – это аминокислота, содержится тоже в энергетиках, которая является еще и веществом, защищающим почки. Дело в том, что многие энергетические напитки из-за своего, скажем так, нездорового состава бьют именно по почкам, потому что почки – выделительный орган. Они будут выделять все то, что вы вольете в себя. И многие энергетики сейчас содержат и компоненты для защиты печени, потому что печень – это тот орган, который обезвреживает все нездоровые вещества, попавшие к вам в организм. Вот почему энергетики, скажем, небезопасны для здоровья, обязательно содержат сейчас глюкуронлактон, который используется как раз для защиты печени от токсического влияния компонентов напитка. Витамины группы В сейчас содержат практически все энергетики, именно потому что они тоже, собственно говоря, поддерживают, работу нервной системы, нервных клеток. Сахар содержится в энергетических напитках во всех, причем в очень больших количествах. Вроде бы вкус такой умеренно сладкий, но посмотрите, 27 граммов содержится в баночке вот этих напитков, которые здесь представлены перед вами на фотографии. 27 граммов, дорогие друзья, это больше половины суточной нормы сахара. То есть выпил одну баночку, и, собственно говоря, если человек страдает э, скрытым или явным сахарным диабетом, вообще ни о каком употреблении энергетических напитков речи идти не может. Натрий – еще один компонент, э, который содержится в энергетиках, в большом количестве содержащийся в этих продуктах, он опасен тем, что он повышает артериальное давление и тоже, скажем так, неблагоприятным образом действует на сосуды, сосуды почек. Многие энергетические напитки, как компенсация вкуса для того, чтобы не использовать большое количество сахара, содержат сахарозаменители. Наиболее часто это сульфан или аспартам. Они Хоть и э, дают сладкий вкус и вроде бы э, не дают лишних килокалорий, нагрузки сахарной, но зато они выделяются э, печенью и собственно, являются небезразличными для работы печёночных клеток. Поэтому тоже сказать, что это какой-то полезный компонент, добавляющий пользы, к сожалению, мы не можем. Инозитол сейчас используют очень многие производители для того, чтобы опять-таки скомпенсировать вот этот э, хлыст для мозга, и оказать все-таки какое-то благотворное влияние на нервную систему. Ну и все эти продукты содержат искусственные красители, ароматизаторы. Как мы понимаем, не аллергикам это не полезно, да и вообще любому среднестатистическому человеку это не будет в плюс, потому что это тоже почки должны выделять, а печень должна обезвреживать. Так что, собственно, как всегда, знаете, традиционно я уже начинаю с того, что всех запугиваю разными ужасами, но правда, к сожалению, о энергетических напитках, которые мы видим на полках магазинах, она вот все-таки нелицеприятна. Мы, как всегда, радуемся тому, что у нас есть хорошее решение от компании GNS, и это решение действительно... Сложно даже назвать энергетическим напитком в его классической форме. Тем не менее, мы можем получить заряд бодрости в удобной упаковке, которую можно взять с собой и при этом знать, что ты не навредишь своему организму. Давайте рассмотрим, что общего у Нива с энергетическими напитками. Фактически, общего только кофеин и витамины группы В. Кофеин содержится в нашем напитке, но он из экстракта гуараны, матея, зеленого чая, то есть это не химически синтезированный, а фактически экстракт вот этих тонизирующих растений. Витамины группы В это витамин В3 или П, а другими словами миниацин, это В6, пантотенат В5, извините, передоксин В6 и цанкабаламин В12. Также наш напиток содержит 20% сока, об этом мы поговорим отдельно, потому что состав разнится в зависимости от вида. У нас нет искусственных красителей, искусственных подсластителей и фруктоза-глюкозного сиропа в составе. Э, наши напитки не содержат алкоголя, про алкоголь скажем отдельно, потому что многие энергетические напитки содержат его, и это... Дополнительный фактор, к сожалению, приводящий к очень печальным последствиям зачастую. И еще Нива содержит витамин С. А самое приятное то, что одна баночка – это всего 50 килокалорий. Посмотрим поближе на каждый из продуктов. Мы знаем, что есть продукт Нива с асай и виноградным соком. Кроме, естественно, воды, он содержит и яблочный сок, органический тростниковый сахар, осветленный сок асаи, белый виноградный сок, игрушевый сок, сок ацеролы, витамин С, мы уже об этом говорили, пюре, плодов, купуасу экстракт листьев зеленого чая и плодов ацеролы пюре камю дорогие друзья, это все очень экзотические названия но давайте в общем изучим каждый из них повнимательнее листья стевии мы уже знаем про них ну и витамины о которых я говорила плюс безусловно семена гуараны листья мати экстракт и сок плодов маки давайте как естественно все граждане Россия с СНГ не знакомы с, этим, с этой экзотикой, познакомимся с ней поближе. Ацеролы это экзотическое растение, она богата витамином С, содержит также каротин и витамины группы В, еще и железо, кальций и фосфор, и известна своим мощным антиоксидантным действием, а также тонизирующим и восстанавливающим эффектами. А это в принципе уже такое широко известное даже на нашем рынке растение, которое является хорошим источником антиоксидантов. Мака повышает устойчивость и также богата антиоксидантами, есть у нее дополнительный положительный эффект при половой дисфункции. Так что, собственно говоря, вот в тропических странах это растение используется очень широко урологами и андрологами. камил богата антоцианами, то есть это тоже антиоксидантный эффект, и славоноидами, а также незаменимыми аминокислотами и витамином С. Ну и купуасу, содержит теокрин, это тоже тонизирующее вещество, но оно слабее и мягче, чем кофеин, а также полифенолы и ненасыщенные масла. Как мы видим, эти соки они обеспечивают именно благотворное действие и на сосудистую систему, и также антиоксидантное, в принципе, на уровне всего организма. Поэтому мы понимаем, что кроме тонизирующего эффекта, достаточно мягкого, мы получим еще и пользу для организма. И вряд ли, собственно говоря, можно вообще учить какой-то из этих компонентов, находясь на территории именно наших стран. Ягодный напиток него содержит, кроме перечисленных компонентов, немножко другие соки. Это мякоть Джаба или, как говорят еще, Джаба В общем, достаточно забавно. Честно говоря, когда дочка читала это название, она долго смеялась. Тоже содержат сок и экстракт плодов ацеролы. Про ацеролу мы с вами уже говорили, а вот жоботикаб обладает и противоспалительным, и антиоксидантным действием, а также содержат микроэлементы, такие как фосфор, кальций, витамин С, а еще аминокислоты лизин и триптофан которые известны тоже своим, скажем так, тонизирующим действием на клетки нервной системы. Поэтому, собственно, по своему составу этот напиток тоже обладает мягким тонизирующим действием. Честно говоря, вот я не сравнивала, было бы интересно сравнить вот по эффекту Ниво Асаи с виноградом и ягодной, потому что, по идее, тонизирующий эффект, наверное, ягодного должен даже как-то более выраженным быть, если судить именно по составу соков. И листьевик, безусловно, как подсластитель. Что касается нива, манго, персик и лимон, имбирь, я их так разместила рядышком, потому что, в принципе, мы эти продукты знаем. Манго славится своим богатым составом в плане и полифенолов, а также очень благоприятным составным энергетический обмен влияющим. То есть, допустим, если есть какие-то проблемы с лишним весом, западные диетологи даже рекомендуют употреблять манго в пищу для того, чтобы улучшить усвояемость жирных кислот и жиров из подкожной жировой клетчатки. Что касается лимона и имбиря, у имбиря есть еще и противовирусное действие, общетонизирующее. Лимон славится и своим эффектом антиоксидантным, и очень богат витамином С. Как мы знаем, это в принципе хороший источник витамина С, даже, собственно говоря, для России, для северных широт, потому что мы понимаем, что свежие фрукты и овощи у нас это большая проблема. Я привела здесь целиком вопрос Марины, потому что, собственно говоря, в той или иной форме, но периодически этот вопрос возникает. Вот она спросила в таком виде, что она общается с женщиной в фитнес-клубе, многие из них вообще не употребляют сахар. В Нила есть сахар, что можно сказать по этому поводу. И еще она показывает витаминный состав, а женщина начинает говорить, что это химия, лучше съесть лимон. Также у нее вопрос у самой про газированность напитка, потому что она слышала, что газированную воду не рекомендуют, а Нила Давайте начнем по порядку. Мы знаем с вами, что Нива содержит органический тростниковый сахар, и количество сахара небольшое для улучшения вкусовых ощущений. Остальное количество сахара содержится за счет натуральных соков. И плюс добавленная сладость за счет стеви. Мы знаем, что стеви практически не калорийна, но при этом в 300 раз стево-гликозид слаще сахара. Калорийность одной баночки Нела всего 50 килокалорий, и сахаров там всего 11 граммов. То есть вы помните тот слайд, который я показывала про классические энергетики, где на одну баночку 28 граммов сахара приходится? Как говорится, почувствуйте разницу, практически в три раза меньше. То есть даже при низкой калорийной диете в 1500 килокалорий одна баночка нила это всего 4% суточной калорийности. Кроме того, хочу вам сказать, что э, жиры сгорают в пламени углеводов. Это, в принципе, асиома, биохимик, которую, наверное, надо было бы мне взять в кавычки, видели жирным шрифтом. Э, как перевести это, если раскрыть скобки? Когда э, жиры окисляются, то глюкоза обязательно участвует в этом процессе. И если глюкозы, собственно говоря, поступление вообще ограничить до нуля, то жиры не недоокислятся и будет образовываться много свободных радикалов, которые, как известно, наносят организму дополнительный ущерб, окисляют клетки и, собственно говоря, ускоряют старение. Поэтому во всем необходимо соблюдать баланс. Почему мы говорим, что система ЕС хороша своим балансом, да? Еще дополнительно я хотела вам сказать о том, что мозг это орган, где основная валюта это глюкоза. И сколько мы кофеином подстегиваем прежде всего работу мозга, естественно, что употребление глюкозы мозгом усилится. И все-таки, если давать, скажем так, энергетический напиток без сахара, то ущерб в нервной системе будет нанесен однозначно, то есть питание должно быть адекватным, если мы требуем от органа большей работы. Поэтому глюкоза все-таки в энергетических напитках быть должна обязательной. А дополнительное обогащение витаминами оправдывает себя, и все они замечательно усваиваются за счет натуральных компонентов, это доказанный факт, поэтому, собственно говоря, это не подлежит сомнению. Что касается кофеина, кофеин, как говорили, уже содержится в него в натуральном виде, то есть это зеленый чай, гуаран и Всего кофеина на баночку 80 миллиграммов. это сравнимо с одной чашкой кофе. Того же объема, если брать кофе растворимый. То есть, в принципе, средняя доза. Вы не употребите слишком много кофеина. Суточная доза кофеина, максимально разрешенная для взрослого человека, 400 миллиграммов. То есть представьте, что, скажем так, у нас в запасе максимум 5 баночек, но я прошу вас не пить, все-таки 5 порций во в день. И Дженесс, и, собственно, все врачи рекомендуют ограничиваться в сутки одной-двумя порциями при необходимости для того, чтобы поддержать свою работоспособность и бодрость. То есть это не замена питьевой воде, это понятно. Что касается газов. Газированная вода ускоряет всасывание и кофеина, и всех питательных веществ. То есть мы же не будем употреблять энергетический напиток и ожидать, что он подействует через 2-3 часа. Для этого, собственно говоря, создается вот этот эффект. Мы знаем, что все газированные напитки, вещества из них усваиваются намного быстрее. При эпизодическом употреблении не выдает как раз необходимый заряд энергии, нужный вам именно в данный момент, а за счет обогащенного состава еще и обеспечивает дополнительную пользу для здоровья. В отличие от энергетических напитков, которые наносят все-таки организму колоссальный вред, особенно, я говорю, от тех энергетиков, которые в составе содержат еще и алкоголь. Что касается лимонов, я действительно считаю их использование в качестве источника витаминов все-таки сомнительным аргументом, потому что одно дело, если вы сорвали лимон в той стране, где он произрастал, он был спелый, и вы все-таки получили все питательные вещества, которые хотели. Вы знаете прекрасно, что к нам привозят из тропиков все фрукты в состоянии, скажем так, полузрелым, их срывают зелеными, чтобы они доехали до нас, и поэтому они не успевают накопить достаточного количество витаминов, чтобы обеспечить наши потребности. Поэтому в современных условиях витаминизация питания и использование антроцептиков – это фактически единственный способ обеспечить поступление всех необходимых питательных веществ. Мы с вами, дорогие друзья, уже говорили на эту тему доказанный факт, что... И фрукты, и овощи, которые мы покупаем с вами на прилавках магазинов сейчас, это далеко не то, что написано в учебнике питания. Те составы, те компоненты, особенно витаминно-минеральные, которые заявлены были нашими гигиенистами по питанию 10-20 лет назад, можно, наверное, уже отложить в сторону и забыть, потому что количество витаминов и микроэлементов – от порции к порции там, зеленого салата, помидора, э, лимона или апельсина разнятся. То есть э, нам все равно нужно будет использовать обогащение питания. Именно поэтому индустрия э, биологически активных добавок растет во всем мире, потому что мы растем вот в такую э, сумбурную эру э, искусственных продуктов, выращенных с помощью интенсивных технологий. Давайте пойдем с вами дальше. Сахар, который содержит НИВА, нужно учитывать пациентам с сахарным диабетом. Это деталь, которую нужно помнить. И когда рассчитывается доза лекарственного препарата для диабетика, мы включаем в расчет и эти 11 граммов. То есть НИВА не при компенсированном диабете, но нужно принять в расчет просто это содержание. Максимальная суточная доза, мы с вами уже проговорили ее, составляет 400 миллиграммов. Для поддержания бодрости принимайте в один-два раза в день, но помните о том, что все-таки не рекомендуется превышать норму. Избегайте, дорогие друзья, сочетания алкоголя с кофеином в любых проявлениях. Это очень опасно для мышц и сердца. Я Призываю вас забыть про энергетические напитки с алкоголем раз и навсегда. Дело в том, что кофеин подстегивает все обменные процессы и, скажем так, накладывает все-таки э, определенные условия работы для всего организма, учащая сердцебиение, активирует работу обменные процессы в мозге. И если вот в это активированное состояние добавить алкоголь, алкоголь всосется быстрее, он в большей степени проникнет в Мозг, и вред э, от алкоголя будет больше. То же самое касается и действия алкоголя на мышцу сердца. В сочетании алкоголя с кофеином э, может э, в намного большем проценте случаев вызвать нарушение ритма сердца, вплоть до фатальных. Мива не содержит таурин. Поэтому мы можем не переживать о том, что э, может э, быть какие-то проблемы из-за передозировки турина, э, Потому что, допустим, в энергетических напитках э, норма содержания паурина превышена более чем в 20 раз, ну в классических. Э, так что вы можете не бояться каких-то проблем, даже если есть э, хронический гастрит, если, конечно, только не в обострении. Ну и Нива, в отличие от классических энергетик, содержит всего 10 мг натрия, то есть в 10 раз меньше, чем остальные энергетические напитки, так что никаких проблем со стороны сердца и сосудов вас не ждет. Но, естественно, помните о том, что у людей с гипертонией сам кофеин может повышать артериальное давление, то есть это надо принимать во внимание. Еще раз напоминаю вам, что фактически теперь мы можем ответить на вопрос, можно ли ощутить прилив бодрости энергии после использования энергетического напитка и при этом получить пользу для здоровья и бороться со старением. Естественно, наш ответ – да, потому что это и восстанавливающая формула. Если вы найдете где-то энергетик с таким же содержанием противоспалительных, антиоксидантных соков, фруктов, ну, расскажите мне об этом, я пока таких... Больше вариантов не видела. Как всегда, я повторяю, что когда говоришь про джанес, можно не стесняться говорить уникальный, уникальный, еще раз уникальный и гордиться этим. Низкая калорийность, безусловно, да. Природные антиоксиданты, 20% содержания натуральных соков, а также отсутствие искусственных красителей и консервантов. Это, безусловно, сильные стороны, поэтому напиток этот очень хорош для того, чтобы получить заряд бодрости и при этом хорошо себя чувствовать.